Здравствуйте, дорогие партнеры! На связи с вами Денис, администратор фонда взаимопомощи WorldMoney. И давайте сегодня же разберем подробно наше уникальное обновление, просто бомбический маркетинг, который запускается 24 марта в 19.00. Итак, вход 10 тысяч рублей. С первого человека идет накопление, с первого человека со совпадает. С первого человека идет накопление, со второго человека идет переход, переход во второй стол. Во втором столе вход 20 тысяч рублей. Точно так же с первого человека идет накопление, со второго человека идет переход в стол номер три, стоимостью 40 тысяч рублей. И вот здесь начинается самая-самая жара. Итак, с первого человека... У вас реинвест уходит за спонсором. То есть, грубо говоря, считайте ваши партнеры точно так же, реинвесты ваших партнеров точно так же будут оходить именно за вами. В Crazy Market стоимостью 8000 рублей, то есть на третий стол. Дальше за 10000 рублей у вас осуществляется переход в стол номер один. Также реинвест уходит. И также здесь с первого человека у вас 20 тысяч идет на вывод. И здесь еще есть реферальная программа. 2000 распределяется следующим образом. По 500 рублей уходит вверх, на 4 уровня вверх по спонсорской привязке. И также каждый ваш партнер на 4 уровня вниз будет платить вам по 500 рублей, также по реферальной программе. Итого дальше, со второго человека точно так же все происходит. Уходит реинвест, ушел реинвест в третий стол. Дальше здесь уходит реинвест также в первый стол. В первый стол. Вы смотрите только за стрелочками, сколько стрелочек будет вообще всего. Дальше. И э, дальше 20 тысяч у вас уходит на вывод. И также распределяется именно реферальная программа на... Четыре уровня вверх по спонсорской привязке. Дальше с третьего человека уходит реинвест также вверх. Именно за спонсором. И также каждый ваш партнер будет приносить именно вам доходы. И также соответственно двигать вас. Дальше здесь за 10 тысяч рублей уходит реинвест. Также сюда также у вас 20 тысяч уходит на вывод. И здесь э, распределение идет э, точно такое же. Э, по 500 рублей на 4 уровня вверх по спонсорской привязке. Итого давайте, давайте, давайте посмотрим именно э, вот эту картину всю. Сейчас от партнера. От ваших партнеров смотрите то есть это вы увидели да именно что у вас происходит давайте же посмотрим что будет происходить у ваших партнеров итак смотрите берем третий стол вот партнер вот партнер к нему приходит человек у него что происходит <с factory> у него получается смотрите у него получается распределение. Оп, сюда. Именно уже к вам. К вам идет оно. Дальше идет распределение. Сюда. Распределение сюда. Следующий, следующий партнер. Следующий партнер. Вот здесь он приглашает следующего партнера. Уходит распределение сюда. Именно реинвест уходит. Также уходит реинвест сюда. Сюда реинвест уходит. Дальше. Следующий партнер. Но он также зарабатывает. Он зарабатывает 20. Он зарабатывает 20. 20, как вы видите, первый партнер пришел к нему. Второй партнер. Он 20, 20. Вы тем временем 1000. Заработок у вас 1000 рублей. Потому что по реферальной программе именно получаете. Так как он уже закрывается. Но э, не считая именно Crazy Market. Следующий партнер. Приглашает следующего партнера. У него также идет реинвест именно к вам. Посмотрите, какое движение, движение может происходить на Crazy Market. Это просто вообще жесть. Соответственно, вы уже закрылись, вы уже в четвертом столе. Уже дальше, дальше уже закрываете там клоны свои, реинвесты, помогаете партнерам своим. Это уже без разницы, что и как у вас там происходит. Дальше смотрите. со след... Ну и он также 20 еще. Вот третий человек пришел, он 20. Еще у него сработал реинвест сюда. Посмотрите, здесь какое движение. Параллельно здесь движение. Соответственно, он заработал 60, вы уже полторы заработали. Вы полторы, только, только именно на этой площадке. Не считая именно Crazy Market, что вы параллель, параллель, в параллельке будете зарабатывать. Допустим, у вас есть уже третий стол и четвертый стол, там закрыты две ножки. В четвертом столе. Все, это уже следующие ножки, это уже зарплатные. И, соответственно, вы будете получать здесь. Вот как только закрывается ваша троечка, ваш клон встает вот сюда. Ваш клон встал сюда. И у вас одновременно он получил 20, вы получили 12. Ну, плюс еще 12, плюс еще реферальный вы получили. То есть от него. И получается не 12, а 12 500 ваш заработок. Дальше, смотрите, вот этот партнер. Он начал работать, соответственно, он начал приглашать себе партнеров. У него точно так же срабатывает реинвест сюда, в Crazy, сюда, в VIP-зону, дальше. Также получает 20, вы получаете 500 от нее или от него. Второго человека приглашает. У него обратно реинвест срабатывает сюда. Также реинвест срабатывает сюда. И также она получает 20, вы получаете 500. Дальше, следующего человека она приглашает сюда. Реинвест срабатывает именно, именно к вам. Посмотрите, сколько реинвестов, сколько реинвестов, сколько закрытий. Кажд, каждый, каждые два человека это закрытие. То есть каждые два реинвеста это, это закрытие. Вы уже три раза закрылись, три раза перешли на четвертый стол. Представьте только себе. А вы, вы пригласили только двоих. Все. Вы пригласили двоих. И, соответственно, третьего приглашает точно так же. И срабатывает также и сюда реинвест. Посмотрите, здесь на первом столе. Именно под вас встало 6 реинвестов. Уже 6 реинвестов. Представляете, вы уже ваш, уже ваш уже клон или реинвест, он уже оказался здесь. И вы также себе же заработали 20, у вас полетели туда реинвесты, туда реинвесты. И распределилась именно реферальная программа. Это мега круто. Представляете? Но помимо этого, еще в Crazy Market также есть реинвесты. И также они летят в Crazy Market один. Соответственно, и также заполняют, и также двигают это все. Посмотрите, сколько раз вы перешли. Да, уже именно с двумя партнерами. Я не говорю, не говорю про третьего партнера. Я говорю только два партнера. Смотрите, если 3, будет еще лучше. 4, о, очень хорошо. 5, еще, еще лучше. Чем больше партнеров, соответственно, тем больше реинвестов. Чем больше партнеров в первой линии, тем больше у вас реинвестов. Представляете, именно образовывается. Именно для перехода. И смотрите, что здесь происходит. С каждым вашим здесь начислением по 12 тысяч, помимо вот этих начислений, которые вы заработали, и также продолжаете здесь крутиться и зарабатывать, закольцовываться. Соответственно, здесь также срабатывают реинвесты, и они идут сюда. Раз, два, три, четыре. Вот, представляете, какое движение. Вот такое. Это круговорот. Реально круговорот. Реинвесты обратно ваши идут. Точно так, же, точно так же реинвесты ваших партнеров точно так же закрываются. Точно так же идут к вам. Вы точно так же закрываете, без разницы кого, в первом столе. Вы также зарабатываете на crazy маркете Вы также зарабатываете в vip зоне И это просто мега шикарный маркетинг. Мега шикарный. Вы такого просто реально нигде не увидите. Нигде просто не увидите. Я вам серьезно говорю. Это просто реально очень круто. Так что старт состоится 24, 24 марта в 19.00 по Москве. С вами был на связи Денис, администратор фонда взаимопомощи в Волдмане. Всем отличного дня. Подключаемся. Не стесняемся, работаем и зарабатываем большие-большие деньжищи. Всем до скорых встреч, всем пока-пока.